Здравствуйте! Сегодня будет очередной выпуск о путешествиях, о путешествиях по историческим местам на нашем предприятии. Они ну как бы не только для отдыха, но еще и каплю истории в себе несут. Ну, вот сегодня я вам хотел бы представить такой херсонес нашего предприятия это как бы ну в Крыму есть как бы свой но э, вообще как бы вот настоящий это вот он ну, сейчас я вам более детально его покажу вот ряд колон каждая колонна учтена чтобы ничего никому не чтобы ни у кого не было соблазна вдруг где-то что-то, камушек себе, знаете, возле камина или камин из него сделать вот водичка, как бы, да, ну, которая присутствует почти в каждом выпуске ну, как бы обеспечивает предприятие э, всех, кто хочет походить на экскурсии вот, может, вам слышно такое завывание немножко натужное ну, я вам потом, как бы, потом сами, что это такое ну и вот как выглядит Это все вот лесенка Для тех, кто может хочет С высоты посмотреть И вот у неё далеко-далеко Как бы Ну, такие полупорталы Но ну, мы не будем далеко заходить А забывают это как бы духи, потревоженные Нашим обзором Ну, я думаю, они нас простят Мы им, если что, водички оставим Как бы вот видите э Остатки Херсонеса в непосредственной близости находятся к промышленному предприятию, ну как бы промышленным стенам, скажем так, как бы другого выхода не было как бы, вот откопали такую старину, ну как бы рядом уже цех существовал, поэтому как бы вот планируют цех перенести, но как бы решили, что Деньги на перенос будут собираться с, с денег, которые посетители оставят Покупая билеты для просмотра данного чуда света Но как бы, его открыли недавно Поэтому пока еще не собрали нужную сумму ну, вот такие дела На сегодня все, до новых встреч